Нас. Вот короче У нас все хана Вот тут что есть Все зарвался Трактор вот Тоже зарвался у него вот второй вот. а вот gcb там все тоже сломаны и ребята вот короче все сразу сара ВС сарая там хана его